Да, Саш, ты в эфире, можешь начинать. Приветствую участников данного мероприятия. Меня зовут Александр Бобров, я являюсь представителем компании сюрт в России. И сегодня на нашем вебинаре мы рассмотрим еще раз сначала информацию об этой технологии, то, что она несет в мир, какие изменения потом будут происходить при внедрении этой технологии. Дальше, следующий этап мероприятия, я расскажу о своей командировке в Москве, которая проходила на прошлой неделе. Расскажу, какие, что удалось уже достичь нашей компании, какие были, происходили встречи, какие изменения сейчас последуют, какие будут мероприятия у нас в ближайшее время, и какие шаги развития приняла компания на этот год. Также затронем продажу токенов, немножко коснемся этой информации. И в конце немножко отвечу на вопросы. Минут 10, если у нас останется, то ответим на вопросы. Итак, так как у нас на мероприятии присутствуют участники, которые приглашены впервые и не совсем осведомлены о том, чем мы занимаемся, поэтому я сейчас быстренько расскажу о технологии, которую, которую внедряет наша компания, и расскажу о том, что будет происходить на планете при внедрении этой технологии. Итак, речь касается энергетики не только нашей страны, но и всех остальных стран. О чем идет речь? То есть вся энергетика на планете, она идет из, из энергостанции. А атомные и угольные электростанции они вырабатывают свой электрический ток только из генераторов. Атомная электростанция не не дает электричество из атомного реактора. Атомный реактор это обычная металлическая коробочка, которая нагревается, превращает воду в пар. Этот пар толкает турбину, как в паровозе и как 200 лет назад паровоз крутит маленький генератор, а уже генератор вырабатывает электрический ток. Для сведения на электростанциях, генератор, который вырабатывает электрический ток, он небольших размеров от метра до трех метров в длину. То есть небольшой такой электродвигатель. А для того, чтобы его вращать, строится целая станция, бывает размером даже с маленький город. Вот такая вот большая электростанция, и вся она... Нужна только для того, чтобы просто вращать этот генератор. Почему так происходит? Потому что тот человек, который изобрел генератор еще сто лет назад, он не учел один момент и сделал его не совсем правильно, и генератор имеет магнитное сопротивление. Когда мы берем с генератора электрический ток, генератор нам сопротивляется, и мы не можем его повернуть. Есть сопротивление. Определенная сила. Для того, чтобы эту силу преодолеть, мы генератором генераторам постоянно пристраивал какую-то пристройку, какую-то установку, и вся наука задействована на том, чтобы как, как модернизировать вот эту пристройку, чтобы лучше вращать генератор. А наш учитель Александр Сергеевич Кугушев, который сейчас находится в Италии, еще в 80-х годах, разобрав генератор, понял, что генератор собран неправильно, и попробовал... Попробовал понять, как его сделать так, чтобы убрать это магнитное сопротивление. И собрал генератор, который не имеет магнитного сопротивления. То есть тот же самый генератор, тех же самых мощностей, те же самые материалы, те же самые размеры, но можно его вращать просто рукой. Магнитного сопротивления нет, а при этом мощность, которую он выдает, она та же самая. Для сравнения, на, например, на электростанциях для того, чтобы, например, если вы хотите повернуть генератор на электростанции, то, например, веревку намотаете, к КамАЗу прицепите, и КамАЗ будет тянуть и не сможет это повернуть. Настолько это магнитное сопротивление очень велико. Для того, чтобы его повернуть, компания Siemens строит гигантские паровые турбины. Вот. А что меняет вот это отсутствие магнитного сопротивления? Александр Сергеевич Кугушов сделал генератор, который можно масштабировать от маленького размера до большого. Чтобы вы могли себе представлять масштабы этого действия, то есть если сделать генератор размером также 2-3 метра, то можно этим генератором запитать маленький город полностью, обеспечить его электричеством. Но так как у этого генератора нет магнитного сопротивления, нам не нужна какая-то гигантская мощная пристройка к этому генератору, чтобы его поворачивать. Мы просто к генератору приделываем маленький электродвигатель, Электродвигатель вращает наш генератор, а генератор дает электричество в город. При этом сам электродвигатель питается от этого же генератора, берет капельку энергии от этого генератора для своей работы и вращает сам генератор. Таким образом мы получаем технологию, которая полностью меняет все электростанции на планете, всю технологию, всю социальную сферу. Теперь нам не нужно топливо, нам не нужен уголь, нам не нужен газ, нам не нужны атомные реакторы для того, чтобы получать электрическую энергию. Также мы можем этот генератор использовать, например, в автомобиле. Если мы ставим этот генератор в транспортное средство, то мы получаем транспортное средство без батарейки, которое не нужно подзаряжать, и не нужно заботиться о том, что у нас хочется какого-то топлива. Мы просто садимся и едем столько, сколько хотим. Также есть компании, которые производят, например, пассажирские квадрокоптеры. Все мы знаем игрушку, квадрокоптера, это вот такой вертолетик, который у нас летает на пультах управления, все дети этим пользуются. А есть компании в мире, которые выпускают уже пассажирские квадрокоптеры. 4-6 местные, которые выглядят как автомобиль, только с пропеллерами летают. Но их ихняя, ихняя особенность в том, что они летают всего час-два, в зависимости от батареи, которая находится у них на борту. Мы сейчас эту технологию хотим привезти сюда в Россию и собрать квадрокоптер на базе нашего генератора. Таким образом мы получим транспортное средство, которое будет летать в воздухе без всякого ограничения, без подзарядки, без топлива. Также, например, если внедрить этот генератор на металлопромышленное производство в металлургическую сферу, например, стоимость изделия металлического, 70% этой стоимости, это стоимость электроэнергии. Если мы подключаем наш генератор на предприятие металлургическое, то стоимость изделия уменьшается на 70%. Таким образом, мы сейчас поставим генераторы на все промышленные предприятия в стране. И стоимость изделий металлических в нашей стране уменьшится на 70%. И эти изделия, когда выйдут на рынок мировой, то не будет конкуренции с другими странами. Но это не самая главная задача. Самая главная задача нам – это модернизировать все угольные электростанции на планете. Почему это необходимо сделать сейчас, срочно, и мы этим уже сейчас занимаемся? К сведению, электростанция угольная. Любая. Она потребляет колоссальное количество угля. В среднем электростанция потребляет от 5 до 10 вагонов угля в сутки. 70% промышленности угольной России ой, 70% железного, железнодорожного транспорта в России на данный момент везет уголь на угольной электростанции. Китай сейчас заявил о том, что у них 90% железнодорожного транспорта везет уголь на электростанции, а только 10% занимается перевозкой людей и грузов. Также все эти электростанции выдают определенную общую мощность. И сейчас все страны эту мощность уже потребляют. То есть для того, чтобы странам развиваться, строить какие-то предприятия, заводы, технологические процессы какие-то производить, нам нужны электрические мощности. А откуда их взять? Мы не, мы не можем их откуда-то получить. Нам нужно построить угольные или атомные электростанции. Что в принципе, если мы сейчас посмотрим... В масштабах мира, если мы построим еще такое же количество угольных и электростанций, то наша планета просто не выдержит такой нагрузки от нас. К чему приводит добыча вот угля в таком колоссальном количестве? Есть ресурс, мы ниже под видео мы разместим ссылку, на котором вы можете в онлайн-режиме отслеживать землетрясения, которые происходят сейчас на планете. К сведению, в сутки происходит в среднем 100 или там 150 землетрясений в сутки. Все эти землетрясения, они проходят по границам литосферных плит. Наша планета состоит из литосферных плит. И вот именно землетрясения происходят по их границам. Почему? Мы добываем колоссальное количество угля и других полезных ископаемых, сжигаем их, и они уходят в воздух. Масса планеты при этом уменьшается. Ядро планеты смещается в сторону. Приближаясь к поверхности, оно нагревает магму. Магма нагреваясь, Расширяет нашу планету как воздушный шар, как футбольный мяч. И вот эта наша планета, она надувается, а литосферные плиты при этом расходятся. И вот там, где литосферные плиты граничат между собой, они расходятся, здесь появляются трещины. Вот в этих трещинах сейчас идут землетрясения. Как только эти литосферные плиты разойдутся хотя бы на 5 мм, будет трещина глубиной до магмы. И, например, на границе этих литосферных плит, например, на том сервисе, который мы разместим ниже, вы пройдете по ссылке и посмотрите эти землетрясения в реальном времени. Обратите внимание на те землетрясения, которые происходят на границе Тихоокеанской литосферной плиты и Северной Америки. В этом месте сейчас идет разрыв. Вы можете наблюдать видеозаписи людей в интернете, которые там проживают и выкладывают э, сведения о том, что сейчас там происходит. Там идут глобальные катаклизмы, пожары, и идет вот этот разлом. Если этот разлом будет глубиной до магмы, то на Америку хлынет цунами, такой же, как мы все наблюдали во всех вот этих вот блокбастерах, там, о конце света и так далее. Почему? Потому что все люди, находящиеся в правительстве, они все знали об этом. То есть есть ресурсы, геологи об этом докладывают, все видят, что эти землетрясения нарастают, нарастают, нарастают их количество, нарастают магнитуды. И самое масштабное, вот эти землетрясения, они происходят как раз в том месте, в районе границы Северной Америки и Тихой океанской плиты. Этот разлом может, может произойти, как говорят ученые, уже в конце этого года, либо в начале следующего. А после этого, через полтора-два года, этот разлом будет на, в океане рядом с Китаем. На границах Китая сейчас находится 72 атомные электростанции производства компании «Росатом». Почему, что может произойти, если нахлынет волна на территорию Китая, будет 72 фокусимы, 72 атомных взрыва, и полтора миллиарда китайцев вынуждены будут идти искать другую территорию, соответственно, на территорию России. Мы сейчас делаем предложение компании «Росатом» в лице Сергея Киренко, главы корпорации, чтобы он применил нашу технологию и заменил, модернизировал вот эти атомные электростанции, заменил их генераторы на наши, что позволит полностью остановить атомные электростанции, вывести оттуда э, все топливо э, и обеспечить безопасность. Для, даже если будет цунами или хлынет волна, никаких атомных взрывов не будет. Максимум, что будет, это просто какие-то там разрушения. И также, помимо этих атомных электростанций, мы должны заменить эти генераторы на всех, угольных зем... на всех угольных электростанциях по всей планете. А уже в дальнейшем применять эти электростанции как в социальной сфере, так и в экономической, и в других. Вот на прошлой неделе у меня была командировка в Москву, несколько дней. Каждый день проходили встречи от 3 до 5 встреч в день. И к нам приезжали люди не только из России, но и из различных стран, и промышленники, и финансисты, и, мар... и маркетологи. И велись диалоги о том, как применить эту технологию сейчас, как ее реализовать, как ее масштабировать на весь мир. И было принято решение не строить предприятие какого-то централизованного, которое будет производить эти генераторы и отправлять их на весь мир. Теоретически на это уйдет десятилетия. Поэтому было принято решение модернизировать и запустить в процесс все предприятия в России, которые сейчас выпускают на данный момент электродвигатели и генераторы. Таким образом, мы сейчас составляем реестр предприятий, которые производят эти генераторы, заносим их в свои списки, и затем будет, будет сделан заказ по изготовлению этих генераторов на этих предприятиях. Таким образом, мы загрузим полностью все эти предприятия, дадим им все ресурсы, обеспечим им финансовую часть, для того, чтобы они произвели нам нужное количество генераторов, а мы, в свою очередь, эти генераторы будем распространять не только в России, но и по всему миру. Что сейчас самое важное, это не упустить эту технологию из наших рук и не отдать ее в другую страну. Чем это грозит? Если другая страна сейчас получит эту технологию, то наша страна будет обязана добывать ресурсы этой стране, так как она за счет этих технологий будет технологически более развитой, а наша страна будет обязана добывать им ресурсы для производства этих генераторов, это металл и медь. Теперь понимаете важность данной ситуации, почему нашей стране необходимо производить эти генераторы в планетарном масштабе? Сейчас уже проведены переговоры не только с правительством Российской Федерации, но и с правительством других стран. В свою очередь, Александр Сергеевич кугушев уже проинформировал президентов более 20 стран, в том числе в России, проинформировал Владимир Владимирович Путин, глава ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу, министр финансов Силуанов. Все эти люди уже знают об этой технологии. Сейчас ведется ихняя задача, задача правительства это как максимально в сжатые сроки модернизировать все электростанции на планете, заменив эти генераторы на наши. К слову, сейчас компания Росатом является монополистом на планете по производству атомных электростанций. Президент Барак Обама, уходя с поста в США, перед уходом передал все акции компании атомной промышленности США в компанию «Росатом». И с того времени наша компания является полностью монополистом на планете. Мы строим атомные электростанции, мы доставляем топливо в эти электростанции. Мы в тех странах, где их нет, строим электростанции. И там эти, эти страны обязаны вводить научную и социальную сферу и обучать детей на предмет того, чтобы, чтобы строить эти атомные электростанции и доносить информацию до детей, что это мирный атом. Но мы с вами понимаем, что это, в принципе, является маразмом. Через 50 лет, если мы будем также строить атомные электростанции, наша планета просто не выдержит. К слову, чтобы построить атомную электростанцию, нужно 10 миллиардов евро и 20 лет. Если сейчас технологический процесс... Чтобы запустить технологический процесс, построить какие-то предприятия на планете, нам необходимы эти электростанции прямо сейчас, вот уже в этом моменте. Но никакого решения ни в какой страны нет. Те люди, которые занимаются поставкой электроэнергии, владеют этими электростанциями, они прекрасно видят о тех разрушениях, которые они несут на планету. Они прекрасно видят, какие разрушения несет добыча угля на планете. Но при этом они не могут остановить это производство. Почему? Потому что если мы сейчас остановим угольные электростанции, то мы в России просто замерзнем и просто вымрем, как мамонты. Поэтому за этим процессом просто все наблюдают, но решения никакого ни у кого нет, ни у какой страны этого решения нет. В свою очередь Александр Сергеевич Кугушев, проинформировал все страны, показал, что решение это на самом деле есть. Сейчас это решение будет реализовано на территории Российской Федерации. Также мы ниже оставим ссылочку, где мы вам продемонстрируем указ Владимира Владимировича Путина за его личной подписью, где он говорит о том, что сейчас самым важным, самым центровым направлением, не то что важным, а именно стратегическим направлением развития стране будет являться именно энергетика. Вот. Наша задача нашей команды сейчас, я еще раз повторяю, это организовать процесс производства этих генераторов на весь мир, на территории Российской Федерации. Для того, чтобы проинформировать население Российской Федерации о том, чтобы, что вышло, появилась такая технология, которую может применить каждый это бестопливный источник энергии. Никакая реклама, ни на каких телеканалах, ни на радио не дала бы такого эффекта, как выпуск токенов. Никакая реклама не сможет вам донести такую технологическую информацию, так, чтобы вы потом приобретали какой-то продукт. Но сейчас в стране всем популярны именно токены, там криптовалюты и так далее. Компании было принято решение выпустить свои мегаватт-контракты, создано на базе, на базе платформы Ethereum. С какой целью это сделано? Каждый человек, приобретая хотя бы один токен, он начинает задавать себе вопрос, а что это за токен, какой компания он принадлежит и чем она занимается. И сам, отдав за это деньги, начинает изучать этот процесс. И тем самым, вникая в этот процесс, он понимает, какая технология сейчас появилась и как ее он будет применять. Также, эти, например, если, эти токены позволяют купить генератор в принципе каждому человеку, при этом стоимость генератора она не будет дешевой. Например, дизельный генератор для, например, коттеджа или частного дома, да, на 50 кВт стоит в среднем там 300-500 тысяч рублей. И топливный генератор будет стоить в два раза дороже, миллион рублей. Где, обычная, где обычный человек возьмет 1 миллион рублей для, производства, для покупки этого генератора. Поэтому компании было принято решение выпустить контракты и снизить их отпускную стоимость до 5 рублей изначально. Также на сайте у нас опубликована стоимость выпуска каждого токена на полгода вперед, и мы можем видеть, сколько будет стоить этот токен завтра, послезавтра, 1 июня, 1 июля, 1 августа и 1 сентября и так далее. Стоимость каждого токена определяется стоимостью электроэнергии. Один мегаватт контракт ⁇ это контракт нашей компании с вами на поставку вам одного мегаватта мощности, мощности. И тем самым, мы же не можем вам передать электроэнергию, вам, положить вам в карман или там, положить вам в батарейку. Поэтому приобретая токен, вы получаете контракт с компанией на поставку вам энергоресурсов. Также за эти, только за эти токены компания будет продавать генераторы. Нельзя их вот приобрести ни за рубли, ни за доллары, ни за евро, ни за золото. А только за эти токены. То есть люди, которые сейчас покупают токены, они не только финансируют процесс вот этого мирового масштаба, но они потом будут иметь возможность первыми получить эти генераторы в свои руки. Это, это одно из решений. А второе решение, которое, которое решает эти токены, это как раз финансовая часть, откуда человек возьмет миллион рублей для покупки этого генератора. Те люди, которые сейчас покупают токены по низкой цене, например, купив на 20 тысяч рублей да, эти токены, они вырастут 620 раз, и потом человек получает источник денег, на котором он сможет купить не только генератор, но сможет пристроить к нему, например, свое родовое поместье, или запустить какое-то маленькое промышленное производство. Получается, у каждого человека до... появляется доступность не только к технологии, но и к построению дальнейших его планов, к развитию, э, к движению его семьи куда-то. Он, он получает. Э, он... Люди, которые приобретают наши контракты, они начинают строить планы, они начинают думать о том, где они будут применять эти генераторы. Они понимают, что с этим генератором можно построить не только родовое поместье, но и запустить какое-то маленькое производство. Человек начинает выстраивать свои планы на будущее, на 5, на 10, на 50 лет вперед. Люди начинают всеми их обсуждать этот вопрос. Вот сейчас мы купим генератор, чем мы будем заниматься, куда мы поедем, где мы будем строить дом, или какое производство мы будем организовывать? что мы будем делать с этим генератором. У людей запускается именно процесс мышления, развития и планирования на годы вперед за счет этого устройства. Дальше. Компании было принято решение э, после 1 сентября выкупать токены у населения по 3100 рублей. То есть сейчас приобретая токены, вот, например, сегодня стоимость токена 10 рублей. С 1 апреля она будет уже 50 рублей, то есть завтра. Стоимость и график роста цен, он опубликован на нашем сайте. А с 1 сентября наша компания будет выкупать токены по 3100 рублей. Откуда компания возьмет деньги на покупку этих токенов? Сейчас на рынке появляются игроки, готовые выкупить у нас токены не только все целиком, но и выкупить их все целиком по двойной стоимости. Также появляются промышленники, которые готовы вложить деньги в эти генераторы крупными суммами. Но мы снизили отпускной, отпускной объем в одни руки максимум до 10 миллионов рублей. То есть каждый человек может купить эти ток токенов максимум на 10 миллионов рублей. А с апреля месяца, примерно с 15 числа, эта стоимость упадет до 5 миллионов рублей. То есть максимум каждый человек может купить токенов на 5 миллионов рублей. А с 1 сентября, что будет происходить 1 сентября? Те компании, те крупные промышленники, которые проявляют желание приобрести у нас генераторы или токены на крупные суммы, эти суммы будут внесены на депозит и заморожены. В дальнейшем, когда компания будет производить генераторы, этот депозит будет размораживаться и поставляться генераторам на это производство. А эти размороженные средства пойдут на выкуп токенов по 3100 рублей у населения. Таким образом, мы формируем сейчас фонд из этих средств, который будет заморожен до выпуска токенов, ой, до выпуска генераторов. А после того, как будет выпуск генераторов, этот фонд раскрывается и идет пополнение. Не пополнение, а идет финансирование, получается, населения через эти токены. Вы приобретаете у нас генераторы, отдаете нам токены, либо, либо сами продаете нам токены, и получаете финансирование для вашего проекта или для вашего родового поместья, или для ваших планов, которые вы построите на основе этого генератора. Например, лично я хочу заниматься производством квадрокоптеров. Мы сейчас допустим производство этих генераторов, эти генераторы войдут в свет. Дальше этим заниматься ну, автоматически заводы начнут производить. Наша команда уже здесь год не нужна, и каждый займется своим делом. Я лично буду заниматься производством квадрокоптеров, и стоимость этого квадрокоптера будет равна стоимости автомобиля. Но при этом он будет передвигаться неограниченное количество времени, и абсолютно другой вид у человека открывается. То есть у него нет границ, у него другая социальная сфера, другая экономическая сфера. То есть люди сначала ездили на лошадях, потом ездили на машинах, сейчас плавно поднимутся в воздух. Так, если есть, есть какие-то вопросы уже по ходу, Радик, можешь задать вопросы, чтобы я сразу же ответил? Там у нас люди в чатах, по-моему, уже начали писать и в Ютубе и вот в этой комнате, которую ты создал параллельно. Можешь самые популярные вопросы сейчас огласить, чтобы я. я сразу... вопросы, чтобы я сразу же ответил? Там у нас люди в чатах, по-моему, уже начали писать и в Ютубе. И вот в этой комнате, которую ты создал параллельно. Может самые популярные вопросы сейчас опустить, но да я сразу задаю вопросы, чтобы я сразу же ответил. Да мы с другими вчерашними уже начали писать на ютубе и вот в этой комнате, которую стал проект. Может самые популярные вопросы Слышно меня? Слышно? Да. Это шум какой-то там Откуда идет шум, понятно. У тебя тоже? Да, у меня тоже стоит. Давай перезвоним. Слышно, Слышно меня? Да. Не-не-не, да. сейчас. Подожди. Алло, Саш, слышите меня? Так, у нас связь связь... Так, сейчас секундочку. Да, обратную связь у нас слышно, нормально все. Так, ну все тогда, раз слышно, продолжаем дальше, да? Давайте сейчас уделим время тому, что мы ответим на вопросы, потому что во время этой беседы у людей уже возникли какие-то вопросы, и мы сейчас ответим быстренько на них и продолжим следующую часть. Делать. Радик, огласи вопросы самые популярные, которые задают люди, чтобы я смог сейчас прямо ответить на эти вопросы. Я не слышу тебя. Я слышу меня? Вот, все, связь появилась. Давай, зачитывай вопросы, я отвечу и перейдем ко второму этапу. Я расскажу о том, что сделано и, и планов на все давай. Все давай. Так, сейчас Зайди прямо в чат туда и зачитывай. Ну, давай, давай по порядку прям, все зачитывай, я буду на все отвечать. И Росатом, самый прям, Росатом все захочет ли менять на новые генераторы, от кормушки вы хотят ли уйти? Еще раз, плохо слышно. Росатом захочет ли менять на новые генераторы, от кормушки хотят ли уйти? Ну во-первых, Росатом это не самый верх, ну, чтобы вы понимали. Во-вторых, у компании Росатом, по главе Сергея Киренкина, да, самый верх, у него есть семья дети, он тоже хочет жить, он понимает, что планета, планета разрушается. Это первый фактор. Во-вторых, эта компания «Русатом». Сейчас продает электроэнергию, а мы передаем им технологию, которую, за счет которой они модернизируют свое производство. И будут также продавать электроэнергию, просто в 10 раз дешевле, за счет того, что у них упадут расходы в 100 раз. Не нужно топливо поставлять, не нужно... Лишники сдержат ни на строительство электростанции, ни на обучение персонала и так далее. То есть те лица, которые сейчас занимаются продажей электроэнергии, они так и продолжат продавать электроэнергию, только в 10 раз дешевле за счет нашей технологии. То есть это спад цен на электроэнергию сразу же в 10 раз одномоментно уже в этом или в следующем году. А в дальнейшем сами люди будут приобретать генераторы и постепенно в принципе, эта электроэнергия как в массовости, будет уже не так важна, потому что она будет уже в частности у каждого человека. Следующий вопрос. Когда начнется производство генераторов? Производство генераторов началось уже сейчас в единичном экземпляре, в единичных экземплярах. А массовое производство начнется осенью 2018 года на базе предприятий Российской Федерации. На тех предприятиях, где уже сейчас производятся генераторы и электродвигатели – но они производятся там старых, еще советских образцов. А сейчас нашей командой производятся образцы, вот сейчас уже, единичные образцы в Томске, в Сибири, на предприятии, которое занимаются производством электродвигателей. Сейчас мы изготавливаем там эти образцы, которые будут продемонстрированы в Москве в мае месяце. И на базе предприятия в Томске мы сделаем образец предприятия, которое производит эти генераторы. А затем в дальнейшем мы масштабируем это производство на все предприятия Российской Федерации доставка, допустим, в Латвию, откуда, с Италии или с Кирова? И как насчет таможни? Еще раз, плохо слышно было. Радик, повтори вопрос, плохо было слышно. Да, как будет производиться доставка в Латвию, откуда, с Италии или с Кирова? Как насчет таможни? Вопрос. На Кирове ничего не завязывается. Это просто я сам из Кирова. Производство будет по всей стране. Какое ближайшее предприятие будет производить генераторы, то и будет доставлять генераторы в Латвию. Продукция будет идти так же, как и сейчас. Продукция идет в Латвию таким же способом. Так, расскажите о электромобиле. Так, но ну, об электромобилях мы сейчас пока не будем говорить. Почему? Потому что если сейчас освещать э, эту информацию на весь мир, то завтра могут упасть компании таких э, акций таких компаний, например, как Tesla. Поэтому мы сейчас не даем свету эту информацию, а главное подходим к тому, чтобы эту технологию передать и на те предприятия тоже, чтобы, например, Tesla мог применять эти генераторы на своем на производстве. Все мы понимаем, что э, вот этот продукт э, Tesla, автомобиль компании Tesla, он не масштабируются на весь мир по одной простой причине. Потому что на высшем уровне запрещено производить эти автомобили на весь мир, потому что те батареи, которые содержатся в автомобилях Tesla, они загрязнят планету примерно за 50 лет, и люди вымрут. Поэтому компания Tesla сейчас выпускает автомобили в ограниченном количестве. В свою очередь мы передадим им эту технологию, и они будут применять ее на своих автомобилях. Также эту технологию получат все компании, которые занимаются производством электромобилей. Так, сейчас, секунду. Это очень много. Ну, Зачитывай прям все подряд. Сейчас. наша расскажи о конкретных действиях. Что там с техами, что со сборкой, когда первый генератор в России увидим? Когда, компании, когда мы вначале, еще зимой планировали построить здесь предприятия и выпускать эти генераторы, то тогда мы еще были далеки от масштабированности именно на весь мир и хотели просто запустить эту технологию и зарабатывать на этом пакетах средства. Но когда мы поняли, что это нужно масштабировать на весь мир, мы отказались от концепции, что мы будем строить какое-то свое предприятие. Сейчас мы подключаем к этому производству все предприятия на территории Российской Федерации и будем на базе всех предприятий выпускать эти генераторы. Сейчас в данный момент эти генераторы начинают выпускаться на предприятии, изготовляться на предприятии в городе Томске. Сейчас мы сделаем эти генераторы. Мы сейчас будем вам делать видеоотчеты, как мы это собираем. Затем в мае месяце мы будем демонстрировать эти генераторы в Москве, где любой желающий может приехать, потрогать, посмотреть, пощупать. Будет организовано специальное мероприятие, на котором будет презентация этого устройства. Вот по производству генераторов на данный момент вот это выглядит вот так. Есть ли какие-либо документы при покупке контракта? Никаких документов нет. Какая гарантия на генератор, срок его работы? Изначально мы планировали срок, срок, срок службы такой же, как и у обычных генераторов, так как в нем трущиеся детали в этой установке – это подшипники и ремень. Но вот в последней командировке я встречался с людьми, которые владеют предприятиями космической промышленности которые находятся там, в Москве. И они показали нам подшипники и ремни э, другого порядка. Например, нам показали подшипник, который был произведен для лунохода в Советском Союзе, чтобы тот ездил на, по поверхности там, Луны и Марса. И была поставлена ученым задача сделать подшипники для работы в космосе. И эти подшипники были сделаны. Нам продемонстрировали эти подшипники. Срок службы этого подшипника, как гарантирует предприятие, от 50 лет и выше. Также нам были Сделаны предложения по производству ремней специальных из э, определенных материалов. Ресурс этого ремня будет увеличен там, в сотни раз. То есть сейчас мы будем при, при, принимать вот эти технологии, делать этот генератор и проводить испытания. Какие конкретно сроки будут, будут э, будет информация оглашаться уже после этих испытаний? На данный момент я просто могу сказать, что эти сроки будут в 10 раз или может быть в 100 раз выше, чем у тех генераторов, которые сейчас уже существуют. То есть сроки будут увеличены по сравнению с обычными генераторами, но не уменьшены. А, а, просто... Еще что касается обслуживания. Конечно же у компании будет свой отдел, который будет обслуживать бесплатно эти генераторы. Вы просто позвонили, сказали, вам приехали, заменили подшипники или ремень. Все. Даша задает вопрос такой, запускает? образом. Почему нет ни одного видео с запуском и прерыванием работы генератора? Еще раз. Еще, еще раз плохо слышно. Образом. Почему нет ни одного видео с запуском и прерыванием работы генератора? У Александра Сергеевича Кугушева есть YouTube-канал, на котором уже два года демонстрируется это устройство. То есть человек в Италии уже два года показывает, демонстрировать, делать замеры, чертежи, описывать техническую составляющую устройства и его само демонстрирует. Поэтому пройдите, а мы оставим под этим видео ссылку на канал Александра Сергеевича Кугушева, где вы пройдете. Этот канал два года уже идет, поэтому отмотайте видео на два года назад и начните с самого начала просмотр. Вы получите не только техническую, техническую всю информацию об этом устройстве, но и получите еще Колоссальный источник знаний, который там содержится на основе вот этого генератора. Также задают вопрос, например, продать часть токена, например, завтра. Компания вообще не ставит цель запускать какой-то... Как это называется? Спекулятивный. Да, спекулятивный, правильно, числах подсказывает. Мы, компания не ставит цель запускать спекулятивный процесс на рынке, чтобы эти токены продавались или торговались, не будет никакого ICO. Это стоимость токена зафиксирована государством на уровне 3100 рублей. Эта стоимость исходит из стоимости электроэнергии. Вы дома платите за электричество 3 рубля 10 копеек за киловатт. Один токен – это контракт на 1 мегаватт электроэнергии. 1 мегаватт стоит 3100 рублей. Токен прямо сегодня стоит 3100 рублей, если вы еще не поняли. Прямо сегодня наш токен стоит 3100 рублей. Но так как мы добываем электричество не ресурсами, а оно в принципе у нас бесплатно, поэтому отпускная стоимость этого контракта нами снижена. И была до, снижена до 5 рублей. Потом мы будем ее поднимать до 10 рублей, 50 рублей и так далее. График ценов опубликован на сайте. Почему мы имеем право снижать стоимость ниже государства? Потому что государство исходя государство формирует стоимость 1 мегаватт-час электроэнергии, из расхода всех ресурсов и работы всех электростанций. А у нас это бесплатно, поэтому мы можем снижать эту стоимость настолько, насколько хотим. И поэтому мы снизили отпускную стоимость этой мощности до 5 рублей изначально. Саша, кажется, ты на вопрос не ответил, можно было за кадром ответить. Да, сейчас Вячеслав, представитель в Центральном округе, он просто сейчас ответит на этот вопрос, он дополнит меня. Да, немножко за кадром не буду вязать. Смотрите, момент какой. Если я правильно понял, задавали вопрос, есть ли возможность, допустим, акции, приобретенные сегодня, продать завтра. То есть ну, куда-то. да? Наши токены, да, они не торгуются ни на какой бирже. То есть вопрос корректный, вопрос уместный и вопрос актуальный. То есть открытой биржи нет, потом у нас идет... Закрытые, закрытый пресейл, да, то есть цели у компании нет выйти на ICO, да? чтобы было понимание, ну, у кого-то есть, у кого-то нет понимания, когда продаются токены, на моменте, пред ICO, ну, ну, пред ICO проходят, да? то есть вкладчики, участники проекта ну, приобретают, да, когда компания выводит, выходит на ICO, она появляется на официальной бирже, у биржи большой охват, спрос инвесторов и соответственно появляется возможность у вкладчиков продавать эти токены и в принципе получать свои там, дивиденды Х10, да? х 100 и х 1000 И это все грамотно. То есть люди поверили на начале на стати какой-то технологии, технология вышла в мир, и они за это получили. Да? Вот. У нас такой момент не делается, мы, в принципе, вам объяснили, откуда берутся деньги. А, теперь отвечаю, может ли человек продать или не может. Саша сказал, что а, изначально а, ну, компания не одобряет, а, но и в то же время оно, а, компания не запрещает вам. А, то есть вот сегодня токены 10 рублей, а завтра они будут 50 рублей стоить. Соответственно, а, компания вам не запрещает а, продавать эти токены есть, но эта задача она на вас, если есть желание, то есть вы купили, человек получил информацию от вас, он зарегистрировался, то есть технологически есть возможность принять у средства и отгрузить да, обмен. То есть никак компания в этом не препятствует. Но опять же, логически, когда человек немножко финансово грамотный, он ну, видит, что сегодня он продал за 50 рублей, там да, он заработал, а спустя две недели, допустим, уже токены будут стоить не 50 рублей, а 150 рублей, да. Человек всегда будет видеть а, в моменте упущенную выгоду, я думаю, грамотные финансовые люди не будут заниматься вот подобными моментами, ну, нежели там кого-то не вынудит какие-то обстоятельства, которые вполне реально в такой ситуации как бы это... Вполне можете это делать, продавать и так далее, да? Саша приводит очень хороший пример с биткоином, Я думаю, тоже большое количество людей уже как-то занимается и пытается на этой монете заработать. Крупные форумы собираются в этом году. Очень много утверждений, что биткоин будет стоить там, порядка 50 тысяч долларов, да? а когда-то и миллион долларов и так далее. Но когда человек скажем так под прицелом камеры и когда на него смотрят несколько тысяч а, человек, людей ему задают прямой вопрос а, скажите а сколько там биткоин а, будет к концу года можете вот, вот как бы вот четко сказать никто четко ну все говорят уверенность предположение но нет ни одного человека который сказал бы биткоин будет стоить 50 тысяч рублей да? поэтому а, поэтому скажем часть людей верит рискует и ну, при этом она остается, ключевое слово, рискует, риск никуда не девается. В случае с историей наших токенов, известно, сколько токены будут стоить завтра, сколько, Александр ранее говорил, сколько они будут стоить через месяц. То есть полностью инвестиционный план на полгода, ну, с конкретной историей. Сегодня мы рассказывали человеку скажем так, крупному инвестору, где инвестор сказал, слушайте, более понятная история вообще в сфере крипты, в сфере ну, про, какого-то проекта, да, а, завязанного на, на крипте, да. А, ну, я еще не видел. Очень круто, ну, ну, то есть мы это, это и так понимаем. Спасибо за внимание. То есть если я вообще еще раз одним предложением отвечу на этот вопрос, который вы задали. Вы можете продать токены, но наша компания это не одобряет, но при этом мы не можем вам этого запретить. Вы можете купить сегодня и продать их завтра, но задумайтесь о той выгоде, которую вы упускаете. Тем более имейте в виду, что наши генераторы вы можете купить только за наши токены. Если вы сейчас купите токены, завтра их все продадите, то вы не сможете получить эту технологию, по крайней мере, в одним из первых. Давайте следующий вопрос. Упроси образцы установки, когда будет демонстрация. Я сейчас, когда отвечу на все вопросы, я потом расскажу о дальнейших планах, и мы затронем там как раз вопрос о демонстрации. Следующий вопрос. Есть ли сертификация, патентированы ли генераторы? Да, эти генераторы запатентованы. У нас на сайте, вы можете зайти в раздел о компании, там есть ссылочка на патентное бюро, где вы можете ознакомиться со всеми патентами Александра Сергеевича Кугушова и более 10 штук, и там в том числе входит патент на этот генератор. Правда ли, что генераторы будут собирать на заводе Альфа Ромео? Генераторы если не, будут занимать, не будут собирать на заводе Альфа Ромео, но более вероятнее того, что эти генераторы будут применять на заводе Альфа Ромео. И есть у компании такой план, продемонстрировать в этом году автомобиль на базе Альфа Ромео, который имеет неограниченный ресурс. Без батарейки, без заряда вы можете сесть и ездить столько, сколько хотите. Александр, наши олигархи людям улучшить, улучшить свою жизнь. Это утопия, хотя сама идея этого генератора отличная. Еще раз, начало не было слышно. Александр, наши олигархи не дадут простым людям улучшить свою жизнь, хотя сама идея этого генератора отличная. Ну давайте, где эти олигархи, давайте посмотрим на них. Пусть они помешают, придут сюда. Давайте понаблюдаем, как олигархи будут мешать этому проекту. Вот я бы так сказал. Олигархи первыми участвуют. Да. Я думаю, что олигархи, да, будут не только первыми участвуют. Люди. Первыми будут желать получить эту технологию. Поэтому они олигархи. Следующий вопрос. Люди, кто купили акции в марте, когда получат генераторы на руки, начнут пользоваться в квартирах и домах? Неважно, когда вы купили эти акции, в марте или в, сентябре, или в августе, вы будете их получать тогда, когда будет первое производство. Агаркировочное – это октябрь-ноябрь 2018 года. То есть уже в этом году осенью вы сможете получить генератор для того, чтобы внедрить их в родовое поместье, например, в квартиру или в какое-то производство маленькое. Кто будут кто-то будет добывать биткоины на самом деле кстати вот те еще раз хочу обратиться к тем людям которые добывают криптовалюты и вообще занимаются в сфере криптовалют вот представьте себе что такое майнинг по-нашему люди покупают устройство которым майнят какие-то монеты или вы приобретаете наше устройство и майните у нас электрический ток то есть у нас на входе ноль, а на выходе у нас продукт, бесконечное количество этого продукта. А если вы майндите криптовалюту, у вас на входе нужно, нужно запускать наше электричество, а на выходе вы получаете ничего. Давайте следующий вопрос. Как правительству как к этому относится? Вы ведь все их планы роста рушите. Правительство не только позитивно к этому относится, но и сейчас будет гарантировать безопасность этой технологии во всем мире, чтобы эта технология не ушла в другие страны. Иначе наша страна будет добывать в арабской системе ресурсы для той страны, которая получит эту технологию. И задача нашего государства – обеспечить защиту этой технологии в нашей стране. Все уже проинформированы, все в курсе сейчас принимаются решения. Когда вообще производство первичное и где был старт? Я еще раз вернусь к предыдущему вопросу о, о правительстве. Мы ниже под видео опубликовали э, указ президента Владимира Владимировича Путина за его личной подписью, где он сообщает о том, что не только приоритетным, но и стратегически важным направлением сейчас будет энергетика в нашей стране. Следующий вопрос. Повторю вопрос. вопрос. да, сейчас это. Когда вообще в России начали производство первичное и где был парк? Первичное производство начало в городе Томске. Сейчас само предприятие мы пока раскрывать не будем, но в дальнейшем мы это все опубликуем. Сейчас мы будем показывать вам видео о сборке, показывать сборку этих генераторов, как это все осуществляется, производство и так далее, весь этот процесс. Будем фотографировать, снимать на видео, опубликовать. Следите за новостями на сайте в группе в ютубе, на нашем канале. Расскажите, основ... Расскажите основной принцип работы электромагнитное поле и что еще, как двигатель питает сам себя при законно... принцип работы генератора мы не изменили, он такой же, как и в обычных генераторах. Мы лишь убрали его магнитное сопротивление. За счет того, что мы убрали магнитное сопротивление, не нужно большие нагрузки под не нужны большие колоссальные нагрузки для того, чтобы этот генератор вращать. Таким образом, мы просто ставим на него маленький электродвигатель. Этот маленький электродвигатель питается от этой сети, которую выдает генератор. То есть генератор, например, выдает 1 мегаватт мощности достаточно там, на маленький город. Мы из этой мощности капельку даем на электродвигатель, который его крутит. И эта цепь получается замкнутой, И в этой замкнутой цепи получается самодействующая безтопливная электростанция. Саша задали вопрос, каким образом достигли того, чтобы Каким образом? Еще раз посмотрите канал Александра Сергеевича Гугушева, это двухлетний канал, отмотайте там видео назад, и там есть подробнейшая инструкция со всеми замерами, со всеми объяснениями, со всеми техническими характеристиками этих генераторов, со всеми его техническими описаниями. Специально для этого создан канал, это все зафиксировано на видео, все это показано. Сейчас в рамках этого вебинара я просто не смогу вам все это описать, так как на это уйдет там, час или два. Одним словом, доработали. Доработали тот генератор, которому уже больше ста лет, просто убрали магнитное сопротивление и все. Если вы понимаете, что такое электрический ток, то в принципе вы поймете, откуда берется магнитное сопротивление и как его убрать. Да, но даже наши ученые не понимают, что такое электрический ток. Например, я, так же, как и вы, со школьной скамьи думали, что электрический провод содержит в себе какие-то электроны, которые куда-то текут, и это и есть электрический ток. На самом деле ничто никуда не течет. Посмотрите еще раз YouTube-канал Александра Сергеевича Кукушева, нашего учителя, и вы поймете, что такое электрический ток, как в проводе протекают эти процессы. Эти процессы протекают как в проводе, так и в любой другой материи одинаково. Электрический ток есть везде, в любом, в любой, в любом предмете, в любой материи. Давайте следующий вопрос. Когда Кугушев приедет в Россию? Александр Сергеевич Кугушев приедет на, в Россию на мероприятие, которое состоится 21 апреля. Об этом мероприятии я сейчас расскажу подробнее, когда мы ответим на все вопросы. Я буду рассказывать о том, что сейчас будет происходить. Мы затронем это мероприятие. И, и как раз вот то, тот вопрос, который мы отложили, это демонстрация устройства. Мы тоже это огласим сейчас после того, как отвечу на вопросы. Есть ли какие-то гарантии на данный продукт? службы. Я еще раз говорю, эти гарантии будут выше, чем сейчас гарантии того генератора, который уже есть. Вот покупая те генераторы в магазинах, которые есть сейчас, наши генераторы будут отличаться от них тем, что у нас будут подшипники, которые будут созданы для работы в космосе, и ремни, которые... Вообще, давайте изначально, чтобы у вас было понимание, в этой электростанции есть всего две трущиеся детали. Это подшипники и ремень. Больше здесь никаких расходных материалов нет. Ничего нигде не трется, ничего не ломается, только подшипники и ремень. Если мы берем подшипники, которые созданы нашими учеными для полета э, лунохода на Луну, для работы этот, этот подшипник был разработан для работы в космосе, у колеса у лунохода, и мы применим этот подшипник сейчас в нашем генераторе. Также эти ученые дают нам ремень, который был разработан для того, чтобы этот ремень работал в космосе, то ресурс этого генератора, ну как минимум, в 10, в 10 раз будет выше, чем у того генератора, который есть сейчас. Конкретно, сколько точно эти данные мы получим только после того, когда мы будем проводить испытания этого генератора, после того, как мы его сделаем. Уже в коммерческом варианте. И эти испытания мы будем фиксировать на видео, будем вам показывать. Но еще раз повторяю, эти, эти ресурсы будут как минимум в 10 или в 100 раз выше, чем у тех, которые есть сейчас. Предполагаемая мощность предков. Примерно обеспечивание держателей контрактов двигателями. Не слышно было еще раз. А какая предполагаемая мощность предприятия по выпуску и обеспечению держателей контрактов двигателями, генераторами? Сейчас мы составляем реестр предприятий, которые будут производить наши генераторы. И этим предприятиям поставлена задача посмотри, посчитать, сколько генераторов они могут нам производить в день, в неделю, в год. И эти мощности нам предоставят... Под эти мощности будут поставлены им туда ресурсы и финансирование. Они будут производить генераторы, а эти генераторы мы будем выкупать у них целиком. Поэтому у каждого предприятия, у него разная мощность. Одно предприятие будет производить 10 генераторов, другое 100, третье тысячи. В зависимости от размера этого предприятия. Предприятий множество, есть предприятия Советского Союза, уже некоторые вообще уже обокротились. Эти предприятия будут вновь подниматься, вновь запускаться этот процесс. У каждого предприятия мощность вот выпуска генераторов будет разная. Также будут предприятия, которые будут производить маленькие генераторы, а будут предприятия, которые будут производить только большие генераторы для электростанций. Я думаю, первым интересном. Для такие предприятия будут для этого генератор, да? генераторы, да. генераторы будут производиться на склады. Следующий вопрос. А покупка токенов предполагает какое-то владение долями, получение дивидендов с этого, если не продавать? Покупая токен, вы получаете уже мощность, электрический ток. Это продукт, вы его получаете. Этого продукта у нас бесконечное количество. В отличие от всех криптовалют и вообще валют в мире, вы получаете там просто цифры, а здесь вы получаете продукт. А продукт – это мощность. То есть наши токены, они обеспечены, в отличие от всех других вообще валют в мире. Ну или, например, возьмем доллар, который обеспечен нефтью или военной силой. Наш токен обеспечен бесплатным бесконечным киловаттом. Ну, вот опять же просит вопрос задают по поводу ну, официальной регистрации компании. Покажите официальные документы регистрации на прошлом вебинаре мы уже сообщали о том, что этот процесс сейчас идет. Собралась группа юристов, которая на международном уровне составляет пакет документов. Как только это будет все готово, это будет не только опубликовано, но и те люди, которые сейчас покупают токены, войдут в состав учредителей этого предприятия. Как только будет пакет документов готов, будет оформлено предприятие и будет юридическое лицо. Если купить генератор в квартиру, сильно ли будет шум? Во-первых, шум будет не столько сильный, во-вторых, захотите ли вы после этого жить в квартире. Вы будете думать о том, как переехать куда-нибудь в другое место. А так шум будет не сильно, это ну, примерно так же, как работает обычный электродвигатель. Вы можете... Наберите видео в Ютубе, как работают электродвигатели, и посмотрите, как шумно они работают. То есть, еще раз напоминаю, трущиеся детали, там только подшипники, ремень. Вот как, какие шумные подшипники какой шумный ремень... Такое, в принципе, звуки будет происходить. Ну, самое минимум, в принципе, шум не производит. А вот трение подшипников, вот от этого будет зависеть и шум. Конкретно цифры, я могу тоже сказать, он во время испытаний будет проводить замеры, и тогда уже будет известно, сколько децибел производит этот генератор. И веса будет генератор 30 кВт. Еще раз. Какого примерного размера и веса будет генератор в 30 киловатт? Примерно такого же размера и веса, что и сейчас генератор на 30 киловатт. То есть сейчас зайдите в сколько весит генератор на 30 киловатт сейчас, вот, те, которые старого производства. Там не так сильно проведены изменения, эти же ресурсы, эти же металлы. Это же, же размер, это же мощность и этот же вес практически не одинаковые. Есть еще вопросы? Вот опять же спрашивают, в апреле или в мае в месяц увидим генераторы, кто будет представлять их? То есть опять же сам Когушев или кто-то еще будет рассказывать о делать? Сейчас ответим на вопросы, и как раз мы будем касаться презентации и приезда Александра Кукушева в Россию, и затронем вот этот вопрос. Александр, расскажите немного о себе, кто вы, ваше образование, как вы попали в руководители компании. Я занимаюсь в этой сфере, ну как сказать, я занимался разработкой вот этих бестопливных генераторов, вот, был заинтересован этой темой уже много лет. Много лет я хотел построить себе дом, который будет независим от каких-то там проводов и так далее. И занимался разработкой генераторов. Абсолютно случайно вышел на этого человека, который уже много лет занимается разработкой этой технологии, которая была готова еще в 80-е годы. Но не было у человека выхода в мир, это, вывода в мир этой технологии. В таком в масштабе мира. И я просто решил помочь этому человеку вывести этот, этот проект, этот продукт на такой уровень. Что, в принципе, сейчас я делаю, вы можете это наблюдать за мной на моем канале. Сейчас это будут постоянные и частые видео, на которых будет в онлайн режиме. Это демонстрируется, как я буду эту технологию со своей командой пускать в мир. Саша, расскажи, здесь невозможно этому научиться было в каком-то институте, так как это, раньше этой технологии не было. Поэтому какое образование здесь никак не может повлиять ни на вас, ни на меня, потому что эта технология новая. Даже то, что такое электрический ток, не знает ни один ученый. Поэтому чем сильнее вы будете запрограммированы институтом на то, что в проводе текут электроны, тем дальше вы от этой технологии. Следующий вопрос. Дает вопрос о а стабилизации частоты с электроникой, а вся электроника на полупроводниках? Вопрос. Александр Сергеевич в дальнейшем продемонстрирует эту технологию, у него есть тоже еще свои наработки. Я сейчас не буду касаться этого вопроса, этому будет посвящено отдельное видео, и мы потом узнаем. Но У Александра Сергеевича есть более 10 патентов, вы можете с ними ознакомиться, и там как раз вы найдете ответы на этот вопрос. А потом мы это осветим еще отдельно на вебинаре в дальнейшем. Так, сейчас, секунду. Объективным свойством любого материала является электрическое сопротивление. Его нельзя выключить, как нельзя выключить электропроводимость. Начало пропустил. Объективным свойством любого материала является электрическое сопротивление. Его нельзя выключить, как нельзя выключить электропроводимость. Вопрос. Еще раз говорю, посмотрите канал Александра Сергеевича Кушел, где подробно рассказывается о том, как создается магнитное сопротивление в тех генераторах, которые сейчас существуют, и как решить эту проблему. Об этом целый канал, куча видео с чертежами, с замерами, с объяснением и также демонстрацией того устройства, которое есть. Если вы хотите опровергнуть то устройство, которое есть, вам нужно обратиться в какие-то другие источники. Будут ли выпускаться дополнительные токены, кроме тех, которые есть? Да, дополнительные токены будут выпускаться. Я об этом опубликовано на сайте. Каким образом они будут выпускаться? Как только компания производит генераторы общей мощностью 1 мегаватт, выпускается дополнительно 100 тысяч токенов. Вопрос задает, где брать комплектующий? Наверное, на том же заводе. Да, многие заводы, конечно же, будут поставлять нам комплектующие нашего российского производства. На этом не будет, завет, на, на это не будет делать какой-то один завод, это будет делать много заводов. Комплектующие будут поставлять много заводов, и генераторы будут собираться на множестве заводов, не на одном. Это, это проект, вот это движение, такого всероссийского масштаба. Этот продукт это как вот iPhone продают американцы на весь мир. Мы будем продавать генераторы на весь мир. Не будет ли проблем с получением генераторов в сентябре? Ведь желающих много на свой мегаватт контракт. Я думаю, мы как-нибудь решим этот вопрос. В сентябре генераторы еще не будут выпущены. А Где-то примерно в октябре, в ноябре. Я думаю, как-то это все-таки будет, или людей выстроим в очередь. В общем, этот вопрос нужно прорабатывать. Мы тоже над этим сейчас работаем. Конкретно, пока никакой идеи нет, есть различные варианты, и поэтому ответить я на этот вопрос сейчас не могу. Как только будет решение, я его озвучу, и будет ясно. Однозначно, если будет сильное недовольство, человек сможет по обещанной ему стоимости забрать свои деньги. Да. да, можно будет токен. если человек расстроится, что он ему долго ждать генератора. Потому можно что нам продать официальная токен. продажа токена будет прекращена, а желающий еще больше посудоволен, да, уже вся технология просто будет вот, весь мир ждать официального выхода продукта. Но тут, скорее всего, вопрос другом, как выстроить, вот именно, как э, ограниченное количество первой партии распределить на тех людей, которые уже сейчас имеют контракты. Вот над этим сейчас компания работает. Если у вас есть какие-то предложения, вы можете отправлять нам на почту на нашем сайте в отделе развития, мы рассмотрим ваши предложения и, возможно, примем его внимание. На данный момент нет решения того, что первая партия, которая была небольшая, как распределить ее на всех акционеров. Но дождитесь просто второй партии, это производство будет масштабное. Ну, если не можете потерпеть месяц, я не знаю, продайте токены, попросите у того, кто купил генератор, позвоните ему. Я не думаю, что вы не сможете подождать 2-3 месяца до следующей партии. Ну еще раз повторяю, здесь какое-то у вас решение или предложение, отправляйте нам на почту. Мы рассмотрим это предложение. В основной своей массе сейчас уже повторяются все вопросы. В принципе, наверное, на этом можем. Ну все, тогда закончим ответ на вопросы. Я сейчас продолжу о том, что сейчас будет происходить. И как раз о приезде Александра Сергеевича Кугушова в Россию. Итак, 21 апреля в Москве будет проходить мероприятие, называется След во Вселенной. Это мероприятие, которое.. Да, сейчас Вячеслав подробнее расскажет вам об этом мероприятии. И забегая вперед, я скажу, что Александр Сергеевич Кугушов вам приедет на это мероприятие в Россию 21 числа апреля он будет в Москве. Значит, смотрите, 21 апреля в центре, в центре вообще бизнеса, да. Ваш опыт, да? да. «Восквоз сити», «Вашня Ока», «Кристалл uh, Балл uh, Зал», то есть будет мероприятие, номинация uh, третьей ежегодной uh, премии федеральной, запатентованной, uh, которая называется «След во вселенной». То есть две уже было проведено, а uh, сейчас будет третье. Uh, некое закрытое мероприятие, на котором будет собраны uh, люди различных отраслей а, ну, допустим культура а, бизнес а, там, обучение и так далее да и людям а, будут вручаться номинантом статуэтка федеральная за то что они оставляют свет во вселенной когда Александр в принципе познакомился с организаторами данного мероприятия ну, Тут вопрос вообще закрылся, кто будет титульным партнером, то есть есть э, генеральные партнеры, их 5 и так далее, куда входят Mercedes, э, Азбука Вкуса, кто знает, что такое Азбука Вкуса в Москве, э, Borg, то есть очень именитые, э, ну, известные марки, вот они будут генеральными. Э, наша компания будет титульным партнером. Так, сейчас немножко еще расскажу, да, то есть... Э, Участники мероприятия – это звезды шоу-бизнеса, это а, предприниматели премиального сегмента, то есть не мелкий бизнес, а, ну, более такой, да, уже крупный, известный, а, дизайнеры, политики, а также партнеры посольства Нигерии, посольства Китая. Вот. И вот а, Александру Сергеевичу а, будет дан, а, не дан, а скажем, Привилегия открыть это мероприятие. То есть, подчеркнул, не будет презентация, не будет много слов о компании, о технологии. Безусловно, будет, э, будет некий вброс. Э, будет э, весь зал будет оформлен э, в стилистике компании. Э, будет определенная, там, не знаю, карты, да, ну про карты тоже кто-то знает, кто-то не знает. Сейчас кто -то кто -то расскажет, да. расскажет. что-то будет, в общем, донесено, короткая информация, плюс титульный партнер, он откроет мероприятие, поприветствую всех присутствующих, да, гостей. То есть будут лидеры мнения, ну, лидеры мнения, которые влияют на все последующее мнение. Вот титульный партнер... То есть мы, да, и лидер нашей компании, он откроет мероприятие по приветствию всех присутствующих, и после этого начнется мероприятие. И то есть это будет некое такое официальное, да, выход уже в СМИ российские через, ну, через это мероприятие. Если двумя словами, вот есть, например, мероприятие такое, как Оскар за вклад в кинематографе, а есть премия такая, вслед во вселенной, которая вручается за какой-то вклад, за... Кто-то сделал какую-то технологию там, в сфере искусства или да, и, и вручаться человеку премию за вклад вот в развитие, например, нашей страны. И вот Александра Сергеевича пригласили на это мероприятие, его будут его открывать. Где, а где будут СМИ не только российские, но и зарубежные. Наша компания, Александр Сергеевич, также являет, будут не просто титульным партнером, но а, такими же номинантами и будут получать премии, которые будут освещаться. А, ну, будет, не знаю, прописано, озвучено, ну, подтекст такой, да, за прорыв в энергетике. Смысл такой, озвучено всеми центральными каналами, блогерами самыми известными, ну, и так далее. То есть там уже, как минимум, производство еще не началось, но информации будет достаточно. Что я слушаю, портфель? я на пальчик, пожалуйста продемонстрирую как раз так сейчас одну секунду я просто хочу продемонстрировать еще еще ну, про да? Да, Вячеслав, на данный ну на данный момент известно, ну то есть, как я сказал, трейд там, шоу бизнес и так далее, то есть это и полностью блэкстары, не знаю, Филипп Киркоров, ну разные фантазионные личности. На это мероприятие на самом деле есть возможность попасть не каждому участнику а, данного вебинара. То есть, а, ну об этом моделью. Я хочу в, в конце об этом рассказать, а ты вносил сюрприз у нас. Мы в конце. Ну, раз, Святослав сказал, я все-таки распройду до конца, что на это мероприятие у нас есть билеты. И несколько акционеров получат билеты на это мероприятие. То есть в этом зале будет... Слава, все... на самом деле вы, вы все можете на данный момент их уже там... Ну, Если сайте, хотите, вы можете сайте, приобрести 50. эти билеты на, сайте, на официальном сайте этого мероприятия. Я думаю, мы ссылку разместим тоже на под этим видео. 25-35 тысяч, да? Стоимость билета 25 35 тысяч рублей официально на это мероприятие. У нас будет несколько билетов, которые мы просто отдадим каким-то акционерам. Как мы это сделаем, как мы их выберем, мы, я думаю, огласим в следующем вебинаре. Так, следующий шаг. Что уже сделано? Э, наша, э, наши партнеры – это ребята, которые сделали платформу Аватар, на которой мы распространяем свои токены, выпустили вот такие вот карты. То есть эти карты такие же, как банковские карты, которыми можно расплачиваться в криптоматах, нашими, нашими токенами. Эти карты имеют бесконтактную систему NFC, то есть вы можете передать наши токены любому человеку просто на смартфон, проведя вот так вот карты. Можете обмениваться токенами между собой, как смартфонами с системой NFC, так и этими картами. В дальнейшем можно будет доплачивать какие-то продукты и товары в тех магазинах, где будет установлена система приемки токенов через вот эти карты. Вот, я, Саша, правильно понимаю, как раз э, часть карт будет э, подарена э, ну, вот, вот этим вот лидерам мнения. вип э, которые узнают, ну, получат э, часть токенов и, ну, соответственно, дальше уже будут транслировать э, через себя эту технологию. Так, следующее, это... Следующее мероприятие состоится с 15 по 20 мая, примерно вот в этих числах, где будет демонстрация нашего устройства. Опять же, это мероприятие будет отдельным, это будет в Москве. Об этом, об этом мероприятии мы расскажем чуть позже, а сейчас мы просто называем даты, чтобы вы были готовы строить какие-то планы, может кто-то захочет приехать в Москву, где и как будет проходить мероприятие, мы расскажем вам в следующих наших вебинарах, но... Сейчас я просто вам, чтобы вы понимали, что будет это за мероприятие, наберите после нашего вебинара в, в интернете презентация, э, как она называется, Слово слова выскочила, презентация, Нет, сам... сейчас скажу, Ой, не Boeing, а... ну как, я сейчас такое хотел сказать, в общем, през... э, как она называлась, вертится на языке, Самолет. бюджет, Презентация джет в Москве самолета. Посмотрите, вот это мероприятие будет то же самое, только презентация нашего генератора в таком да, же масштабе. Да. То есть это мероприятие будет проходить в огромном ангаре, в котором ездит самолет, то есть размер этого ангара просто колоссальный. Там будет лазерное шоу, различные. <с Down> также будут сви присутствовать и не только нашей страны. Общем, там будет? уже заявление будет на самом деле официальное. Официальное мероприятие Прейтронга... мирового масштаба, где да. будет продемонстрировано да, устройство. Пиритомные где уже это будет заявление, презентация на весь мир. Как это будет выглядеть, еще раз повторяю, в интернете наберите презентацию самолета Суперджет 100 в Москве, и вот эти же ребята, которые делали это мероприятие, эта же команда будет делать на мероприятие, презентация нашего генератора в Москве в том же самом округе. А тем людям, кто спрашивал, что кто-то не даст выход технологии в мир. То а, вот да. После того, когда это в мир, вот сейчас то, что нам сказали, весь мир об этом узнает, Какие действия могут последовать для того, чтобы кому-то что-то делать? То есть, если вы понимаете, никто никогда не вставит в палки колеса в данной технологии. Все уже знают про это, все ее ждут. А те люди, которые... да, вот Даже вот мы тут в Москве тогда были, нам попадались в студии, такие мелкие промышленники, я бы их назвал, владельцы заводов и предприятий, которые хотели забрать у нас эту технологию и принять ее на своем, на своем предприятии. Но этим, этим, когда они узнавали, кто мы, что мы, чем мы занимаемся и в каких объемах мы это делаем, это желание у людей просто отпадало. Но и мы это сразу же компенсировали еще тем, что если у вас есть предприятие, мы можем полностью обеспечить вас не только ресурсами, но и финансированием, чтобы вы производили наши генераторы на полную мощность на своем предприятии. Также можете расстроить свое предприятие и удвоить эти мощности. Соответственно, мы увеличим вам финансирование, увеличим вам поставку ресурсов. И все генераторы, которые вы произведете на, нашем, на вашем производстве, мы же сами у вас и выкупим целиком. Поэтому смысл вам воровать нашу технологию, если мы вам полностью все обеспечиваем. Так, ну, в принципе, я думаю, все. Чтобы по времени уложиться, чтобы не так тяжело было смотреть вебинар, особенно каким-то тем людям, которые еще не участвуют в данном мероприятии, в данном движении. Поэтому... Давайте не будем растягивать вебинар там, на 2-3 часа, я думаю, достаточно информации на сегодня. Сегодня 31 марта, у нас последний день, когда токены стоят 10 рублей, поэтому не теряйте время, вот сегодня последний день, когда можно их приобрести по 10 рублей. Самое главное, рассказывайте людям о том, чем мы занимаемся, почему мы делаем эти генераторы, почему стоит останавливать электростанции на планете, где сейчас проходят землетрясения. Заходите на ссылки под видео, где будет ресурс, в вы можете в онлайн-режиме отслеживать землетрясения, Задумайтесь о том, к чему ведут эти электростанции, которые сейчас производят электрическое, дают нам мощности в нашей сети, каким образом это все происходит, какое количество угля добывается. Вот этому придайте больше значения, чем тому, что у нас, у нас продаются токены, и вы можете на этом заработать. Это вторично. Деньги здесь не главное. Они здесь будут сами собой. Задумайтесь о том, что сейчас происходит на планете, какая катастрофа грядет и как мы уходим от этой катастрофы. Александр Сергеевич Кугушев, помимо того, что он сделал эту технологию, он еще и рассчитал, где добыть металл и где добыть медь на планете в таком объеме, в планетарном масштабе, чтобы за счет этой добычи, вырвав эти куски металла из этих мест, уравновесить планету и вернуть ядро планеты на место. Вот так он 30 лет потратил на то, чтобы сделать этот план. И этот план будет осуществлен, и никто не сможет этому помешать. И об этом уже знают все. Об этом не знают только те, кто ваши друзья и знакомые, кто не попал на этот вебинар, до сих пор еще не участвуют в этом движении. Еще раз напомню, наш сайт не индексируется ни в Яндексе, ни в Гугле, у нас нет никакой рекламы, мы никому не рассказываем об этом в Ютубе, но об этом уже знают все, и не только в нашей стране. Вот так вот, и на этой позитивной ноте мы заканчиваем с вами наш вебинар. Оставайтесь с нами, следите за новостями, скоро будет еще интереснее, мы будем потом демонстрировать наш генератор, как мы его собираем, как у нас это все происходит на нашем предприятии. Также скоро вы увидите встречу с промышленниками в Ярославской области. На нас вышло, на нас вышли люди из правительства Ярославской области и предложили нам на базе, на базе этих предприятий запустить крупное промышленное производство в этой области. Они готовы предоставить нам все свои предприятия для производства этих генераторов. Так что оставайтесь с нами, будет интересно, мы будем вам освещать все эти мероприятия, все эти встречи, переговоры. Поэтому до свидания, рас... до свидания рассказывайте. Друзья, можно... если, если, если есть пару минут, еще вот спрашивают по поводу а... Пабло Пи, Падре Пио, то есть пару слов скажи э, его, по, по поводу а -а -а. его предсказаний. Да, был в Италии такой человек, его звали Падре Пиво, вы можете в интернете ознакомиться с этим человеком, в двух словах опишу. Был в Италии человек, у которого были стигматы. Этот человек, он умер не так давно, и то есть есть люди, которые еще видели его живым. Этот человек сейчас находится там в церкви, он лежит в стеклянном саркофаге, то есть его тело вот лежит, и есть люди, которые входили к нему на проповеди тогда, когда он еще был живой небольшая предыстория, то есть у Падре Пио были стигматы, он об этом говорил, но никто ему в мире не верил. И было принято вот верховными правителями вот это, вот это вот направление вот церковного, да, католиками, я сейчас не буду вдаваться в подробности, то есть вот эти вот власти мухи, как, как их сказать, не патриархи высокопоставленные религиозные вот эти священники, и... да, религиозные и... деятели, лидеры, они ему не верили, что у него настоящие вот эти стигматы. И они ему сказали, уходи в келью и сиди там в общем, всю свою жизнь. Он ушел в келью, заперся, сидел там всю свою жизнь. Прошло 10 или 15 лет, и люди задумались, а давайте проверим на самом деле". Столько лет прошло, что там с ним происходит. И собрали целую там научно-исследовательскую конференцию, пришли туда, а у него до сих пор 15 лет прошло, а у него все еще эти стигматы. И тогда только они приняли решение, что да, это правда, и дали ему выход в свет, и он стал проповедовать там, в Италии. И чем он занимался? Люди приходили к нему на проповедь, и он просто одним касанием лечил людей от всего. Есть видео, где, например, женщина, у которой с детства не было зрачков в глазах, она приходила на проповедь, и он просто одним касанием сделал ей зрачки. Она сейчас вам может об этом рассказать, можете ее найти, там, прийти, она вам расскажет, как это было, даже есть видео об этом в Ютубе. И вот этот Падре Пио в последние годы своей жизни он составил брошюрку такую небольшую, в котором сообщил людям, что в 2060 году на Землю, а Землю ударит небольшой астероид, и Земля так просто не но не так будет это страшно. Но этот удар, он разрушит все атомные электростанции на планете, и будет одномоментный крупный атомный взрыв, и все живое на планете погибнет. И уходя на тот свет, он попросил человечество убрать с планеты все атомные электростанции. И Александр Сергеевич Кукушев, зная об этом, находится сейчас в Италии, он может вам подробнее об этом рассказать, вы можете прилететь в Италию пообщаться там с людьми, можете прийти и посмотреть на падры пио, можете в интернете об этом набрать, посмотреть. То есть эта задача, она была известна уже давно, люди об этом давно говорили, нужно убирать атомные электростанции, это прошлый век, это вредно, это не актуально, это колоссальный вред не только людям нанесет, но и самой планете. Всего лишь нужно просто поставить генераторы нашей компании на весь мир, и у вас изменится не только... Не будет только бы, а чисто воздух и вот экология, изменится сознание, вы будете планировать свою жизнь на 10, 15, 20 лет на основе этой технологии, вы будете думать о каких-то новых идеях, что как, вы как вы примените этот генератор в своей жизни, как вы будете его использовать, у вас будет расширяться сознание, вы будете... Расти не только физически, но и морально. Например, когда люди жили при свечах, и пришел Тесла, дал им электричество, срок жизни человека на планете увеличился в два раза. И сто лет у нас, вот, мы живем в этом этапе, когда мы ушли от свечей к электричеству. Но вот эти сто лет, они были переходным периодом от огня к электричеству. Почему? Потому что сейчас мы получаем электричество от огня. С тех времен, когда Тесла дал людям электричество, когда они жили при свечах, до сегодняшнего дня это был переходный период людей от огня к электричеству. И только когда мы сейчас выпустим эти, эти генераторы в свет, вот тогда начнется настоящая добыча электроэнергии из, электри... из свободной энергии. То есть электричество уже в природе есть, нужно просто его взять. А люди до сих пор еще этой технологией не владеют. А выпуск наших генераторов уже дает людям технологию получения электричества из электричества. Но вот и на этой прекрасной ноте мы все-таки завершим сегодня вебинар, не будем его растягивать, потому что те люди, которые не знакомы с этим, увидев то время, как обычно люди смотрят, вебинар идет 3 часа, я не буду его смотреть слишком долго. Поэтому давайте не будем растягивать, дадим возможность людям ознакомиться с этой информацией. А на следующем вебинаре я предлагаю заранее подготовить вопросы, чтобы мы сразу начали вебинар с ответа на вопросы и дали людям еще информацию. Поэтому... До свидания. до свидания, уважаемые участники. Следите за новостями, я еще раз говорю, сообщайте об этом друзьям и знакомым, потому что это важно не только для нашей страны, но и для всей планеты. Всего доброго, ребята, до свидания.